Ну что ж, пока ваши предшественники заставили на попытках правильно прочитать какую-нибудь цифру и в музыке оригинала. Давайте разберемся, почему все так происходит. Это не те адроиды, которых вы ищете. Помните? Магии нет, есть физика. Не удивляйтесь. Этот раздел нашего с вами монолога посвящен кошмарному по своим размерам, разделу искусства магии. Энергия. Она пронизывает все. Она является собой угловые переплетения нитей мира Она альфа и омега творения, причины и следствия экзистенциальных парадоксов и гения человека. Сколько умов разбилось, кашу в попытке понять или обуздать этот неудержимый поток сущего, привязать его к ординатам, времени и Но именно энергия первооснова любого эзотерического действия – Знакомьтесь, Вездесущий творят всего видимого и невидимого мира, его высочество – колебаний. Пробовали ли мантр читать? Нет? Давайте вместе попробуем. А ном-ном-ном-ном-ном. Чистый как оно засвербело в разных интимных местах. На просознание пошлики. А вот чувствовать, как вокруг тебя все наполнено разночастотными вибрациями, совсем не весело. Хотя кому-то и хорошо. Именно у энергетиков чаще всех получается вручную натянуть салон на глобус, после того, как приходит понимание самого процесса. Ну, и если хватит. <свят> Батареи. Вот тем, кому не хватает, те подключаются к розетке завхоза с салон. Помните того из прошлого ролика? Этот захоз очень четко бдит, чтобы подключившийся вовремя оплачивал употребленные киловатт. Халявные энергии в моримом виде во вселенной нет. Есть неподконтрольная, которую чаще всего путают с понятием хаос. Это глупость. С точки зрения человека электрон движется по орбите вокруг ядра в совершенно хаотическом порядке. При этом электроном он быть не перестает. Вопрос лишь в том, что любители халявы чаще всего и накрываются этими флуктуациями. А они, как сова с чужого глобуса, смотрел за входа в большой метлой, нифига не полезны для здоровья. Когда вы последний раз молились своему Богу? Неважно, кому вы поклоняетесь и как искренне в своих желаниях и обращениях. Помните это странное чувство, когда со всей искренностью изливаешь свои мыслеформы в пространство, слегка робко помогая себе шелкотом? Ну, чтобы наверняка услышать. Помните это чувство легких? Не испытывали? Нет? Да у вас конденсатор перегружен. Разрядитесь срочно, срочно, вытащите пальцы из розетки. Обращение к управляющему божеству, всех служителей культа, независимо от континента, связано с вибрациями. Будь то колокол, голос или барабан. А вот вселенная слышит любой шепот. От дуновения ветра качается листок на дереве и может так оказаться, что в этом виноват ваш нечаянный усталый вздох, сделанный когда-то при рождении. Прикольно, да? Помните строение клетки организма? Нас интересует только комплекс Гольджи. Мы будем забивать вам голову умными словами, типа протеволиза или тросферазы, остановимся на том, что он очень похож на пластинку аккумулятора. Специалисты по цитологии могут его отразить, но я всего лишь старый умалишенный шаман с молодым голосом за кадром. Поэтому даду вашего куоли не лопнули от перегрузки, вернемся к океану энергии нас окружающим. Да. Одна из самых странных загадок жизни это совпадение этих волн. Не имеет значения до определенного момента, где вы берете необходимые силы для того, чтобы жить. До грамотной работы. Нам нужен его величество – резонанс. Вплетая свои желания в заговоры или молитву, осуществляя обряд или проводя ритуал, хотите этого или нет, вы своими действиями создаете вибрацию. Если сила достаточно велика, ваш электрик вас не услышит, или отключит розетку, чтобы сильно не колебали, контур питания. У всех действий эзотерического толка есть вполне четкая последовательность, соблюдая которую или вкладывая, в которую прорву энергию, вы всегда достигнете результата. Взаимодействовать с этой позицией с достаточно просто. Главное войти в резонанс. Или диссонанс, если вам нужно что-то разрушить. У всего есть своя частота вибраций. Не верите? Советовать, проверять это путем засовывания голову в микроволновку я вам не буду. Это вредно для здоровья. Впрочем, многие так и делают, раздражая свое естество набором определенных частот. И если разложить на эти частоты любое, даже элементарное воздействие, вы получите музыку. Вот только сил звучать вместе с ней постоянно хватает совсем не у всех. Электричество-то платное. Тесла был прав. Резонанс звучания, цвета, интенсивности рождаемых рукотворных полей, направленных излучений, способны дарить великие чудеса. Пока у розетки не находится световень с монополией на чудо. Все есть колебания. И изучаемая вами магия вполне себе подчиняется физическим законам. Ну или согласно физике масс, они... Энергия всеобъемлющая и весущая. Впрочем, вы же и так это знали? Правда? Шаманумба.